Только тебе вот как вот есть руки, дальше их не убирай. Ну все, я вот так вот. Вот так, да. И голову не. Я вот прям сижу, вот, вот как есть, давай. И головой не рзай, стоп, стоп, стоп. Был на пляже, сгорел от солнца. <плёк> все, камера, мотор. Ну что, поехали? Да. Я начинаю, а ты продолжаешь. Не, все, все, да. начинаем. Давай, знаешь как, вот я говорю, чуть прям тормознул, ты продолжаешь, он потом, потом чуть сказал, ну он, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай. Друзья, приветствую. Сейчас Пока. Пока. Чао-чао. Друзья, приветствую. Вы снова на канале Сочи ЮДВ. Иван Колосов. Илья Шамшин. Да, друзья, мы наконец-таки разыграли два. два подарка. Из а... трех, да. У нас один победитель ну, у нас не объявился. Не объявился. Да, друзья, все по-честному. У нас было три подарка. Два победителя объявились сразу же. Третий не объявился. Уже прошло практически две недели. друзья. Остался один подарок, третий, давай его да, кого разыграем. Да, давайте мы закрепим, наверное, за, за старым Новым годом, это 13 января, правильно говорю? Правильно. Правильно. Говорю? Да, друзья, давайте еще раз пройдемся по подарочку. У нас тут а, немножечко м, поменялось наполнение, но тем не менее, она, кстати, стала даже еще... Э, Более привлекательнее. не так сказать. Да. Да. Друзья, по-прежнему сертификат на 400 тысяч рублей, до 400 тысяч рублей на приобретение объекта недвижимости. Любой недвижимости. Любой недвижимости. Дорогая, дешевая. Да, даже если, я не знаю, там, парковку купите, тоже можно сделать скидку. Да, можно сделать абсолютно любую да. недвижимость. Да, сертификат у нас, какие-то вкусняшечки. Вкусняшечки у нас есть вот эти. Я, кстати, не знаю, как называется. Есть а орешки, там еще есть специальная такая палочка, которая орешки можно расколоть. Ладно, друзья, да. давайте так. Кофе, э, все, все, все то же самое, как и было. шампанским да. запить, закусить э, кружечка, да, сочки ДВ. Ручка это один из главных подарков э, от нас. Карандашик, друзья, главное Да, но дело не в этом. А, нам с вами необходимо mm. а, также поучаствовать в конкурсе. От вас требуется всего лишь, всего лишь. Это что? Это, друзья, написать комментарий, потому что давайте все почасть. Подписаться, подписаться, да, поставить комментарий под этим видео, как я провел новогодние каникулы или за что я люблю Сочи. Ну, то есть, написать любой комментарий. Не, давайте, друзья, как я провел каникулы ну, как я провел январские каникулы, правильно? Или даже знаете, как было бы хорошо? Как я провел бы каникулы в городе Сочи. О, О, вот, работать, это, да. вот это точно. Да, именно тогда можно попробовать. Друзья, однозначно нужно подписаться, поставить колокольчик и написать комментарий. Мы хотим разыграть максимально быстро вот этот наш подарочек. Да? Наши условия вам понятны. Но так как у нас было изначально три подарка, Два разыграли, третий кому-то все-таки достанется. Да, у нас э, все по-честному, мы э, два подарка уже отправили с Дэком, они уже в пути. Еще не долетели, но они уже в пути. Я думаю, вот-вот на днях. Ну, на, на, днях да, на днях уже да, придут своим э, победителям, своим счастливчикам. Друзья, остался Давайте... последний подарок, заберите. Да, вот, друзья, вот... по-честному, мы с вами вот... Как говорится, все открыто прозрачно. Давайте побольше комментариев, максимально комментарий. Все, закрывай и... коробочку. Когда мы его будем разыгрывать? Давай, давай так. Сегодня у нас понедельник, а мы его разыграем в среду. А давай, нет, давай. Знаешь, как у нас получается сейчас минуту, минуту, минуту. Это как раз э, 13... так можно быстрее его разыграть. Значит, 13. 13 Старый новый год 13, это пятница. Ну, пятницу, пятницу разыграем. Давай в пятницу. Все, друзья, на пятницу, на 13 число. 13, да, 13 января, это старый Новый год, пятница, друзья, также встречаемся, где мы встречаемся, в прямом эфире, мы в прямом эфире, и все будет точно так Кость же, правда, просто, все то же самое, да. если, если кто-то расстроился, что он не получил подарок, друзья, ну, видимо, звезды так сошлись, что все-таки это подарок ваш, поэтому давайте разыграем все по-честному, открыто, прозрачно, мы вас ждем, все ваши комментарии. Так, тихо, потихонечку. Да, а, те, кто участвовал, вы можете поучаствовать вновь. А, нет никаких ограничений, да, ну, достаточно да, просто ну, подписаться. У ну, нас будет, по факту да. остался один подарок, и один подарок по факту мы давайте по-честному разыграем, чтобы все были довольны и улыбались. Да, друзья, а, что касается сертификата, напоминаю, что а, это скидочный сертификат, он действует до конца марта 23 -го года включительно. И он распространяется в качестве скидки. Неважно, как вы берете за наличку, вы берете в ипотеку или в рассрочку развития. абсолютно любая. Да, то есть мы от себя, то есть от компании делаем вот такой приятный бонус. И поверьте на слово это. 40 тысяч это что? Это можно полкухни поставить, на Ну как полкухни. Ну, это значит, это можно купить диван. Что у нас? Кровать? Ну и И какой-то там еще полу мебель можно да, купить, как, бытовую технику. Да. Однозначно э, хороший э, бюджет, да, в качестве скидки. Друзья, участвуйте. Я знаю, что многие нас смотрят, я знаю, что э, многие хотят мечтают, да, э, Ну, что я могу вам сказать? Мы да. Максимально открыто всем помочь, всем. Да, да. А, кстати, что то, что касается. Приобретение объектов недвижимости в городе Сочи. Друзья, прошел Новый год, и что у нас происходит? чуть по чуть, до да цены поднимается. И причем мы это заметили в первые полтора часа работы, да? Но это мы уже да, расскажем в следующем в другом ролике. Ну это уже, да, в других, да, других роликах, друзья. Зарабатывайте на недвижимости, забирайте сертификат, забирайте вот эту коробочку, мы ее как делали, полная коробочка, друзья, да мы, вас. да, мы ее делали, делали э, от всего сердца, с душой, подготавливали именно для вас, участвуйте, мы вас, любим. Да. Да. вас любим. любят. Да, мы вас ждем. Самое главное, она искренне с душой сделана, поэтому да. давайте тогда до новых встреч в эту пятницу 13 числа прямой эфир разыгрываем. Друзья, пишите максимально больше комментариев. Все, всем пока. Да. С вами Сочи. Юли. ЮДВ. Да, всем пока.